Добрый вечер, меня зовут Андрей, я из Ростова на Дону приехал. Впервые на данном мероприятии, в принципе, финансами интересуюсь по жизни. Здесь, в общем, услышал от Максима, от Никиты, очень интересный контент. Все это преподнесено грамотно, разжевано. Информацию, которую не услышишь по телевизору, допустим. Приглашаются также еще сторонние люди, которые рассказывают на другие темы важные, дрепещущие. Поэтому все очень понравилось, все интересно. Голова чуть-чуть большая после количества информации. Но, в принципе, планирую вступить в клуб, принимать активное участие, учиться развиваться. Спасибо.